5, 4, 3, 2, 1 Дорогие друзья, всем привет, с вами Дэн и Вархаммер Сегодня у нас последняя битва в нашей рубрике, нашей рубрике Киберкотлет Последняя игра, где уже мы будем полностью на равных, без всяких гандикапов Бестоп да, 5. Я сразу Лешику признаюсь, Лешику. Я прежде чем с тобой сейчас пойти в баталии, я сыграл где-то матчи 7 в компетиве. Ты и... думаешь, я что не зашел в, в эту игру заранее? Я вспомнил, как здесь летать, так что все будет. все, заходи там за свою команду. Блин, я думал, может назвать какую-нибудь те команду Piso Steam. Ну подумал, ладно, нет. Ну что, погнали, нахуй. Блять, ебать я кривой, ладно. Я кривой по жизни. Хотя.. Хотя, ладно. Ненавижу я, блин, вообще в кафе, когда тренировался, тоже ненавидел это, блин, потому что я никак подстроиться подбить никак не мог. Так, ладно. Открыли. Возьмем буст, шоп оно было. Блять, сейчас залетит. Я пытался понять, может остановиться все таки Нет. От, а у меня задний не получается, я вот не, не могу сработать. Видишь, как еду хорошо? а как прям вообще. Задняя, так это же кнопка <с> задняя тоже. <с> а да, блин, я задний ход забыл. <с> так, ну, 30 секунд матча прошло, а уже счет. Вода. О, фак, щит, готдэм. ап. Происходит. Тратит ны. Блять, не нужны блять двойные прыжки. Ну в этот раз залетит. Блять. <свист> Болезь, <футболез. свист> О, блять. Один забить <свист> нахуй не может, блять. Вернековой ситуации. Ой, блять. Второй отбиться не, <свист> отбить не может нормально. Ну пошел пошелся, блять, за мес. А что ты думаешь, я как раньше мы с тобой играли, ты выигрываешь, а я в нулину скатываю. Опа, 2-2. Уже интересней! Ладно, надо собраться, все. Тогда он комбачить начинает. Это в планы не входило. Блять. Блять. Подстроился на новый... Блять, Где Я постоянно нажимаю. Так. Блядь, это не так да, так так так так да все, все, все нормально ну для тебя да для меня нет блять ладно окей fair enough фух ладно в этот раз не зафакапал иди в жепу блять Яс. Yes. фук блять и мяч не закатил, самое забавное <свят> <свят> ты, ты просто его засейвил так удачно я по нему хотел только уже жарить опять этот волшебный баунс блин сейчас еще уйдает по-моему я <свят> с кем ты <свят> не, я, я специально подождал пока он упадет Приходи, ага, с ним. так первый пошел ладно ладно ну совсем ну не совсем конечно безнадега.ру поехали Опас. Не получилось отвести угрозу. Первый пуф ⁇ Да, опять этот волшебный балл. Он сходил в зал. Просто. Волшебный отскок, блин. Как-то, блядь, не то. Не то. Где оно? Блин, где калькулятор там был? Фак. Ладно. Фак. Фак. Не удалось его перекинуть немножечко. О, как, как, как он защищает, как он защищает свои ворота. <laughs> блять, как я, блять, криво убью, как я криво убью. Все, ты сосредоточился, замолчал. <laughs> Сосредоточен, вточен, как прям, на эфке. Понял, что бесполезно толкаться сзади. Ну да, даже я торможу. Так какой смысл, бля, если у меня буста нет? Так ну, у нас стойки нет густа. Вот это я отдал. Однако неплохо идем, скажу я. О, сразу же оборонительную стойку принял. А и тут же пропустил. Спасибо. Спасибо! Нормально! Нормально! Б благодарю! Подел в попу, так ещё и забил сам! Давай не <coughs> работу сделай! Хороший удар! Okay. Так, воп! Ну а! Тесная подача будет сейчас! Оба! Как <coughs> да, смысл вот в этом броне? Чик, няплит какая-то! На самом деле я возлагал большую надежду на рокет Рокетлигу, что вот тут у нас будет да, какая-то борьба! Ну что-то пока что все идет. Ну давай так, 6 Блин, примущил мне. Нет. Ой, что? Ой, что? Ой, что? Вот и гол. Ага, я в голову, ага, ага, блядь. Чит happens sometimes, you know. Ну, обидно, что промахиваюсь с тамилий меча. Я слышал звуки. Да, слышал звуки, стуканье по столу, четырнадцать, спасибо. Ладно, теперь ищет эти. Я скажу, дорогие зрители, мне, конечно, обидно, что так заканчивается. Четырнадцать, но поймите... Если бы я играл бы 4 года назад, это было бы еще хуже. Here we go! О, у меня опять этот баг ебаный. Ладно, хуй с ним ты можешь пока успеть забить. Нет. Бля, Не долетел. Пить. Ладно. Задачу выполнили. Теперь можно допитаться сливать даже. Дай, припромазал. Так, сок сравняли Понимаю. Отлично. И спасибо. Пока. Бля. Остановил, но не отбил. Ладно. Так о, Дэн защищает сразу. Вот, смотря отбил, отбил. Я братацкий навыки ещ кое тренировал. Ээээ! Тимолишен! И сейчас тихера не поможет! Понят? А нет, возможно не шанс! Ешанс! Отлично! В <связывая> общем 14-0! А что, а <связывая> <связывая> <связывая> 14 а хочешь? Сейчас вы быстро оформим! Блять, это сейчас оформить! Поехали! Попенцы! По <связывая> не хочешь пень геля? <связывая> <связывая> Видим жопу от моих ворот. Видим жопу от моих ворот. Эпиксей. Да, Этот север. Подъем. Да, как, это... как же он... заливай Мне ощущение, что мы иногда играем в командный режим. Они. Нади. Отличный пас дел. Что понял? Эпичный сейв был. После этого давай забивай. Ладно. Enough, как сказать. Ай, я затормозил на. Оп, не по-деву. Тупо подел вовремя этот мячик. Лоба. Хуяк и все. Фу! Ладно. Сперва. Вот третий забьет. Смотри, еще 5 голов осталось сыграть. Сперва. Да за три секунды. Это я должен как миллисекунду каждом мили Ну что, поздравляю вас, бог чем так сказать. Ну что, вы определите, кто будет у нас первым открывать кейс? Нет, ну конечно я ожидал другого исхода, я думал, что все будет проще в формуле и нет, скайп, да, да, да, мы да в итоге закончилось тем что в формуле ты я тебя победил а вот э, в Rocket лиги которая по идее более-менее равная игра была я понял что не я конечно мог бы выбрать фифу и вообще тебя раскатать в нулину только я... не у тебя не умеешь фифу да так и да не вот не есть было. другая проблема я конечно мог бы там нефтяном магната поиграть и в итоге те игры купить но ладно ну что у нас определилось тут. определилось у нас Победитель, победитель данной битвы у нас Алексей, он же Вархаммер, поздравляем его. Виртуальные аплодисменты. С вами был Дэн и Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте, что каждый комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alerts есть внизу в описании. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там выходят все анонсы новости нашей группы. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих видеороликах. Всем пока! Пока!